Документы или деньги. Юный инспектор ГИБДД появился в Магнитогорске. Ролик, на котором мальчик лет девяти требует у водителей показать права, вызвал бурю эмоций у южноуральцев. Видео снял один из автомобилистов, которому довелось пообщаться со строгим псевдополицейским. Начинающий инспектор разъезжает по городу на велосипеде. Узнать его можно издалека, на нем фуражка, а в руке он ловко держит жезл, правда игрушечный. С серьезным видом подкатывает к автомобилю и сообщает, что водитель превысил скорость. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? А вы знаете, что вы скорость превышаете? Скорость? Да. Что делать? Не знаю, либо документы, либо деньги. Деньги, да? Сколько надо? Ну, а тысячу. Тысячу? И хотя подросток неумело копирует не лучшие стороны отдельных представителей профессии, в соцсетях на видео с юным автоинспектором реагирует все-таки доброжелательно. И предполагают это сын сотрудника ГИБДД. Иначе откуда у мальчишки фуражка? Задаются вопросом любопытствующие подписчики группы.